Я вижу все больше людей, интересующихся магическим искусством. Вокруг раскрывается множество талантов в этой области. Возникает все больше литературы на разнообразные темы, тем или иным образом, связанных с магией. Чем это можно объяснить? Может ли просто быть так, что на самом деле ничего особенно и не меняется по сравнению с прошлым? Просто обмен информацией становится лучше, и за счет этого мы узнаем то, что раньше от нас было скрыто. Или все же таки происходят существенные изменения в этой области, и есть что-то, что катализирует магические процессы на Земле? Если да, то что является таким катализатором? И для чего такое ускорение, усиление магических процессов нужно? Чем оно вызвано? Спасибо. катализатором ну, всех процессов магических является непосредственно сама магия. Она задает темп развитию событий, иногда снижает его, иногда ускоряет его. Это математический алгоритм к определенному моменту надо подводить итоги, да, то есть собирать уже сухой остаток результата. Почему люди все больше пытаются заниматься магией, ну вот видите, как раз вот надо было вас с предыдущим спрашивающим вместе свести, вы бы поспорили хорошо на эту тему, да, потому что вот ваш предыдущий визовик коллега считает, что как раз наоборот, да? спящих много, а вот вы говорите, магии становится больше, интересующихся больше. Видите, сколько людей, столько Да. Действительно, магической компонента стала больше. Она всегда появляется тогда, когда надо воздействовать на определенного рода процесс. Причем нельзя сказать, что ее стало больше по сравнению, там, допустим, 100 лет назад, 200 лет назад. Ее было столько же. Просто видели ее не все. Сейчас стали видеть больше. Во-первых, людей больше. Во-вторых, информации больше, альтернативы больше. Но при этом при всем люди, существа, очень чувствительные по сути, да, по себе, хотя они иногда о себе думают несколько иначе. Но тем не менее интуиция присутствует. И у отдельно взятого человека, что уж говорить о, о всем человечестве, как о, как о расе, да, как, как об элементе природы, в любом случае мы часть животного мира, как Животные чувствуют землетрясение, как птицы чувствуют радиацию, так и люди чувствуют темп времени. Они не могут его не чувствовать, потому что это наша среда, среда, в которой мы живем. Рыбки живут в воде, птички живут в небе, животные живут там, на земле и так далее, а люди живут во времени. Это наша стихия. Естественно, мы ее чувствуем, потому что мы от нее зависим. Время мы чувствуем, хотя совершенно не осознаем это. Порой не осознаем это. Но вот интуитивно внутренний гироскоп, который есть у каждого человека, который как раз реагирует на время, он чувствует ускорение и замедление этого темпа. Особо выдающиеся личности умеет этим гироскопом и соответственным темпом управлять. А все же прочие просто регистрируют. Вот эти процессы, которые говорят нам о том, что переход из одной фазы в другую, быстрый, медленный, он стал происходить гораздо быстрее, чем было раньше. И это заставляет человека искать дополнительные возможности, чтобы этот темп, во-первых, не прозевать, а во-вторых, под него подстроиться. Единственная возможность управлять, темпом стихии, темпом энергии, хоть это и сложно составная энергия, но все равно это она, это информация. Значит, информации должно быть больше. При этом, при всем, эта информация должна быть совсем иного качества, чем была раньше. Потому что старой информацией уже этим процессом управлять нельзя. Не работает, не срабатывает этот ингредиент. А магическая информация, та, которая раскрывает процессы несколько с иной стороны, Информация более сжатая и более много где применимая, она дает такую возможность познать процесс течения времени и научиться им управлять. Отчасти поэтому. Отчасти поэтому. Во-вторых, потому что мы подходим уже, в общем-то, близко уже совсем подошли к тому самому рубежу, когда начинают подводиться определенные итоги переходному периоду. А обычно перед этим периодом, знаете, как вот оврал на работе, завтра сдавать объект, а у нас, как обычно, еще ну, в общем, почти ничего не готово. Да? Начинаем гнать эту работу. Да? Или как студент перед экзаменом. Весь семестр дуру провалял, а вот сейчас как раз самое время начать готовиться и начинается активная всасываемая информация. Здесь вот приблизительно то же самое. То есть очень много чего упущено. Люди чувствуют, что все, знаете, как вот видели когда-нибудь спокойную реку, которая вдруг начинает набирать обороты, а начинает она набирать обороты, потому что вот там за поворотом начинается водопад. Вот эта вот стремнина, она просто уходит вниз. И сейчас мы как раз подходим вот к этому моменту, когда вдруг начинает что-то ускоряться. Мы это чувствуем. И эту стремнину уже не остановить, если мы не наберем сейчас достаточный вес, весьма приличный вес в собственном, в собственном разуме, то этот водопад он просто нас поглотит, это бездну поглотит. То есть тот, кто успеет, скажем так, закрепиться с определенным результатом, он стоит. Он не разобьется, не растворится, не распадется на микрон. Это интуиция, это чувство. Это запросы которые заставляют человека обращаться в глубину собственной тьмы и тащить оттуда информацию, которой не было раньше. А глубины собственной тьмы и тьма общая, информационное пространство старого мира, это суть одно. Один и тот же мир, один и тот же портал. Загляни в себя, и ты найдешь пространство общее. Безм. Недаром же говорят, что когда человек начинает смотреть собственную бездну, бездну начинает смотреть на него. Вот здесь как раз то самое сопряжение. И тянется информация, информация пошла. Пошла информация из глубины из древности, отрицаемая информация, ужасающая сегодняшнюю систему порядка информации. Они так долго бились, они так долго трудились, они столько крови человечей и нечеловечей пролили для того, чтобы эта информация сгинула во тьме, а тут появляется какой-то персонаж, которому мало и он тянет эту информацию обратно. И все эти процессы, все эти катаклизмы, они как раз от этого и происходят. Магия отдаст эту информацию тогда, когда посчитает ее нужной. Хочешь ты или не хочешь, в ответ на твой запрос или в ответ на чужой запрос, она появится, потому что так надо. Процессы должны идти, дело должно делаться, И все, что происходит, происходит правильно. Другое дело, что в этой правильной истории ты занимаешь какую-то позицию. С этой позиции либо ты не видишь, что происходит правильно, либо тебе кажется, что происходит неправильно, либо тебя вообще не учитывают в этом процессе правильности или неправильности. Надо собрать в себя... Все вот то самое состояние единения, чувствование мировых потоков мировых течений, чувствование происходящего, чувствование ускорения и замедления времени, чувствование, какие, на какие компоненты время реагируют в ту или в другую сторону. Можно ли это сделать находясь в толпе? Магические дисциплины, оккультные науки всегда обучались в одиночестве, недаром древние наши учителя говорили, что магия и занятия магии требуют уединения и таинственности, будучи извлеченными на поверхность, они теряют силу. Потому что это нужно только одному, это не нужно всем. Не потому что конкуренция среди людей, в данном случае это уже не так важно. Достижения магов современности после перехода, после как бы вот этого рубежа, они лягут в общую систему добра, и то, что для нас являлось уникальностью, как часть собственного сознания, как часть собственного умения и понимания, для наших правнуков будет естественно. То же самое было и с нашими прадедами и прабабками. То, чего для них являлось высшей степенью достижения, сегодня для нас ну, сущие пустяки, вообще ни о чем не да? нормально. Такая вот идет передача. Но для того, чтобы эта передача состоялась, нужно дотянуть магическое становление сознания, привести его в форму естественности. А так произойдет, когда эффект станет устойчивым. А эффект станет устойчивым, когда он будет проявляться не только в вашей голове, а во множестве голов, во множестве сознаний. Причем каждое сознание должно дойти до этого эффекта самостоятельно. Не опираясь друг на друга, без COVID.